И всем привет, друзья, с вами снова я, Альмир, и в этом видео, друзья, я вам покажу или же научу, как сделать так, чтобы у вас в Майнкрафте появился крестик на экране. Ну что ж, надеюсь, я вас интересовал, давайте сделаем же это. Вот, друзья, смотрите, как я знаю, у вас вот такой вот интерфейс, друзья, и вот такой вот инвентарь. А у меня было другой, друзья, давайте сделаем же это. Нам надо, друзья, за, э, зайти в настройки, зайдем на касание, друзья, сделаем разделить элемент управления на видео. И, друзья, профиль интерфейса, у вас здесь будет э, по умолчанию стоять карманный, а мы его сделаем классический. Это повлияет на наш инвентарь. А, друзья, разделить элемент управления, это появится крестик на экране, друзья. И, друзья, нам надо включить выбор корпуса, вот так вот. Он у меня был включен. Выбор корпуса, друзья, это как бы сейчас покажу. Так вот, друзья, у нас уже как бы компьютерная версия Майнкрафта, друзья. Крестик появился и инвентарь, друзья, у нас изменился. Вот, выживание, друзья, будет вот такой. Так, смотрите, вот выбор корпуса, друзья, например, э, пусть будет одуванчик. Мы его посадим. И, друзья, мы видим его, короче, вот эти все... Акантовки, друзья. Надеюсь, друзья, вам было полезно и интересно. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И подписывайтесь на группу ВК, которая будет закреплен... Э... Который... Блядь, заебал, нахуй. Иди нахуй, блядь, заебал, блядь. Подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте Лукасы вверх. И подписывайтесь на мою ВК-группу. Ну что ж, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.